Человек в середине себя накапливает раздражение и накапливает злость. Это чувствует другой человек, и этот человек является тем бичом Божиим, который наказывает этого человека за его внутренние элементы накопленной злости, и после этого эта злость исчезает. Таким образом, человек, который злится, в дальнейшем становится добрым человеком, если его побить палкой. Но это я так шучу. Посмотрите, как это устроено в жизни нашей. Если вы злитесь на деньги, то тогда эти деньги вас наказывают или бьют безденежье.